Сегодня начинается неделя моды в Милане. Я хочу вам рассказать о всем самом интересном. Мире. Проживем жизнь фэшн блогера. Дизайнеры и дома моды очень часто присылают свои приглашения или одежды в подарок а, баты Вот в принципе я решила спросить это все мне. Вы понимаете, да? На этот канал. дом uh, MISONI и M MISONI Идем, идем, идем, идем Это хит Это 100% Очень круто, очень красиво, очень модно ага. Сейчас мы посмотрим коллекцию создан в 1966 году Аталия и э, Розита Миссони, она задумывалась для спортсменов, а точнее для легкоатлетов Италии, что они, кстати, воплотили в реалити и сделали форму атлетам итальянским. Просто сумасшедший, мне кажется, это очень модно сейчас, но это очень круто. Подъем мой сегодня был в 7 утра, сейчас я иду на две примерки. Мы в Шеруме Армана Шерумина. Мне очень нравится, что это очень женственно, очень нежно. Мы подошли к магазину и офису Макс Мара. Немножко хочу рассказать вам про эту марку. Она была основана в 1951 году. Акила Марамоти, и в честь него и было названо Макс Мара. Они взяли первый слог Мара и подставили Макс Мара. Итальянская Максмара. <laughs> Without glasses. Yeah, it's beautiful. Yeah, you, you I love you, <laughs> Не теряя ни минуты, я быстренько накинула свитер. более окажусь я yeah, lost it. Сейчас это очень модно. I saw your vlogs, they are so good. I like. Oh, ah, yeah. so The trends for spring and mm -hmm. summer mm, are basically on the skin, really natural and glowing, not much. I love this, Ilata. It's this one that looks mm -hmm. like you know, like flower. The skin really important, and also the brows, really defined. Thank you. и сумочка <laughs> <laughs> <laughs> I nice. feel the bass go. Как n перепрыгнуть очередь к дизайнеру надо сразу идти к пиарщику и с этим бацанов вообще максмара мой любимый бренд и словное количество людей вот это вся площадка русского у нас, смотрите, какая модная, Маша. Скажи нам привет. <laughs> Мы прошли на бэкстейдж показа Max Знаменитые модели, может быть, у нас получится кого-то увидеть. Я думаю, скорее всего, они уже переоделись и убежали. куда-то ведет толпу фотографов как Моисей в пустыне вел мы в шоуруме в брендах такое здрасте вот виновница торжества у нас ничего тут не висит из одежды потому что я не хотела чтобы вот мы сделали да, как Это uh, такие штанишки Есть, еще, туда, да? Да, oh. а, Сейчас мы находимся на презентации in in inspiration, фузии и он поделился своими точками вдохновения ренки yeah. <реклама> боже <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> только вернулась прада шоу это грандиозно невероятно сильно красиво у меня шли мурашки по коже элегантно интеллектуально боже нам принесли украшение. вот такое колечко Слушай, размер мой. Вот так вот, Золушка скоро превратится <смех> во что-нибудь. Показываю, <смех> как Все. есть этот влог. Очень Давай. красивый. Не надо говорить очень красиво. Да, у нас был в ТЗ, да мы готовились к интерьере моды, а первое, что у нас было написано, не говорим очень красиво. Очень красиво. Все очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. I... I... Сегодня у нас будет возможность увидеть новую коллекцию. I look always press at the eyes of, of a person and so look at the eyes you end up on the Yeah. Батарейка села в момент, когда я стала говорить, что приехал, хотела начать. Будет тоже делать модный обзор, а сейчас мы ужинаем с Максимом. Что? Я, буду я обещала снять еду, но мы в итоге не сняли, потому что Макс был голодный. Последний день недели моды в Милане. Показал Антония Мароса, он всегда очень эмоциональный. Мне кажется, тебе очень идет. Я Понимаю. думаю, в Дагестане меня поймут. В принципе, тут смесь ковра и бурки. Мне кажется, у будет очень интересный блог из Нуан. Спасибо, Настенька. Один подписчик Один у меня точно есть, да, гарантирован. Очень так. красиво.